раз-два-три Всем привет, с вами я Васька Гром и сегодня я буду играть в карту угадай ютубера по его голове и я не один, а со мной еще один человечек Здорово! Это я Всем uh... привет, дорогие друзья с вами Синьерон Глобро и сегодня я буду играть с другим ютубером и так сказать это у нас Коллабо. мини Колоба. Uh -huh. Сказать, И первый. сегодня мы на карте. Да, давайте вообще посмотрим информацию. Информация. Это одна карта. Это команда The Ch source В которую пока входят такие создатели Milik Play uh, Aplex of И правила. Правила это главное. Uh, не использовать команды. Играть в гейм от 0. Карта только на двух игроков. И желательно играть с интернетом. Так, ну ты готов? Вот еще. Создатель. А, ну это создатель карта. Ну, у вас создатели, давай подробнее. Ну ладно. Ну, они были зачитаны уже в информации, ну ладно. В общем, ты готов? Давай раз, два, Так, и мы погнали, пойдем. Мои цвета эксплуатируют. Угадай ютубера, угадай моба. Тут радужный показатель. Что будем, э, ютубера или блог? Ой, моба. Так. Давай сыграем в... Да давай угадай ютубера. Что, синий. Так. Чё, так. Ага. Сундук. Ставь голову сюда. Сундук. Ага. То есть мы должны угадать подсказкам или просто да, типа ты мне говоришь какой-то вопрос, я должен ответить и ты должен сломать голову которая ну, не является которая, ну, я сказал она не является той ты ее должен просто топором сломать топор передается между нами а mm -hmm. ну, и, и, то есть я могу стать голову? да, ставь ее такой все, я поставил я тоже поставил. А, вот рычаг mm. Ой. Получается. Прости. Рестарт. Я... Серьезно. Я... Да ладно. Я, я понял, ты не понял, что mm -hmm. Я И говорю, что тут радужный указатель. Мои mm -hmm. цвета эксплуатируют. Mm -hmm. Мое. Так. так. на рестарт не нажимаем. Mm -hmm. Я просто думала, это голову это получить. Потом, знаешь, я нажимаю, и вот в этот момент сразу. Я даже решил. Честь. Я тут даже поменял. Э, какая? Э, нажми, если сломал нужные головы. Да нет, есть? ставь голову. Нету. Э -э -э Кнопка есть у тебя? Какая? Только нажми, если сломал нужные головы. Не То понимаешь? есть я сейчас должен тебе подсказывать, а, а ты понял. должен ломать. А, От... а, видимо. Том, будет... когда нажмешь на кнопку, Раз топорик передастся мне. На стопорике должно быть. Топорике, должно быть, у меня нет топорика. Ладно, будем ломать рука. Ну давай. Ань. Так. Раз топорики во... нам не завезли. Я тебе ну могу я тебе? Я выбрал. Давай-ка. Давай ты. Давай. Я тебя подлагнуло. можешь повторить? Задавай ты вопрос. Секунду. Так, не тормози. Ты там думаешь или это у тебя дискорд лагает? Нет, я жду. Я тебе сказала, это, задавай свой вопрос. А у тебя не было слышно? Я не знаю почему, но ты когда начинаешь говорить вопрос, я залагивает. Uh, сейчас ты только что сказал, мне тоже залагало почему-то. Дискорд вышел <ан parar> из чата. Uh -huh. Да, кстати, ребята, мы общаемся через Дискорд. И сейчас, как я понимаю, просто Дискорд начал накрывать еще и в России. А как это работает, вот это Я не знаю. То есть в плане все нормально настроено, все должно работать нормально. А нас тут посылает. Да. Нафиг. Ну, давай, начнем. Так. Так, ты задаешь, Илья? Давай ты. Тебя опять не было слышно. Ты задаешь. Okay. Просто, э, э, походу, во всей серии будет такое. Но я... Э, в плане... Я даю под, э, подсказку, или именно... задаю вопрос. Ты должен задать Подожди, мне Вот, вот такой должен, вопрос. Я должен ответить на этот вопрос, который ты мне должен задать. Ну, например, ты мне задашь, сколько пикселей в глазе. Видишь, что тут есть по два, а есть по... Ой, есть по четыре, а есть по два. И я тебе должен сказать, сколько. Ну, например, там... Я не говорю точное число, там, ну, три. Ой, Ну, тогда я могу задать тебе вот такой интересный вопрос. У этого ютубера есть... Головной убор. Ты в смысле то, что у него волосы или они накрыты, да? Да, в плане типа наушников, там, капюшона... Но не гарнитура, и... О, гарнитура, волосы, и очки не считаются. Нету. Все свежо. Нету. Получается, это не Лолошка, это не Мистер Тинти, это, получается, не Мистик, это не АИ. Ид, это не Демастер, это не Одисен ПТС, это не Мини Котик. Получается... А, и это не Мистер Хелл. Так, теперь я тебе задаю вопрос. Да, я не просто. Какого цвета волосы у твоего персонажа? Ну, я могу сказать каштановые. Каштановые. Так, ну это точно не Фроста. Но они такие светлые. Не почек, точно, светлые. Так, это не фрост Что значит? Ну, у Фроста нет, по-моему, там волос даже. Так, это... mm, так. Я, на YouTube, час, сказать, я по моему всего лишь я по моему всего лишь трех не четырех не знаю и Пятёх... пятерых не знаю с этой таблицы ну да вот видишь у мне... меня я вот, вот настал... не знаю видишь какая-то тыква а вообще так светлые волосы вот у тиньки -Ти. да вот я его вижу я не знаю кто это вот у -Ти, вообще не понятно. Тинь... Это мистер тин делал что-то, типа... Да, типа, если в Майнкрафте что-то там... Например, что если бы в Майнкрафте выкупили Роблокс и всякого такого. Я часто его раньше смотрел, но сейчас как-то подзабил. Задать. Я тоже смотрел его раньше, вот очень я любил, типа, там, создатели, ну, истории разные. Uh, а сейчас он что-то взял uh, так. и ушел. Ну, кажется... Короче, опять я uh задаю. -huh. <смех> у этого персонажа цвет кожи больше к темному или, или к светлому тону. К темному. темному? Получается, это не, точно не мистер Это не тот чел, который прям посередине. Это не пози, это не мини-котик, это не. Э, как он? А, точно у нас тут голову есть. Я забыл, нашу сундуке голову есть, это можно почитать, кто это. Не смайл, это не Аид, это не Челик с тыквой, это не ложка И это не человечка в очках рядом с Тинти. А, и это не Вик. выбрал Так. Задавай. Так, ну я хочу спросить. Про глаза. Сколько пикселей в глазах? Ну, в глаза. Что? Сколько пикселей у него в глазах? Ну, если у него очки, то два. Ну, если тут такой ну, получается, размеры глаз вообще у него два на два. Хм, вот это тебе довольно... Вот это тебе реально сильно поможет, поверь мне. У меня осталось три... 4 5 а 6 это? так ну тогда давай задам пожалуй вопрос какого цвета глаза у этого ютубера свет свет синего синего угу. то есть это может это точно не Дилерон, потому что у него нет головного убора. Это не мистик. получает а, а, это лагерь. Это не... Подожди, стой, Он... повтори вопрос. Потому что у него нет головного тебя Цвет, глаз У тебя Цвет глаз у ютубера. Цвет глаз синий. Так, ну вот я и говорю. Минус, получается, точно раз, два, три на 3. А про дикторни, <свят> какие у тебя остались? 4. Минус получается... Э, минус фрост, минус шегупристок, минус э, лагерь, минус, минус... Я не помню как его... Я не помню как его... Это терасер. Я его когда -то тоже смотрел. Это возьму... Можно. Демастер. Да это может быть только Демастер, у него есть головной бор, у него свет, а нет, у него светлый тон, подожди, синие глаза, темный тон, Дэмастера? подожди, ты ск... сказал у него светлый тон или темный, в первом тёмный. вопросе, темный тон, получается темный тон, синие глаза. И плюс есть головной убор. И тут выклевывается вопрос. Это никто из них не может быть, потому что у всех практически у кого есть синие глаза, не имеют. Хотя это, это может быть, кстати, фрост. Это может быть лишь фрост, потому что больше ни у кого нет такой uh, сочетаемости. А повтори, сколько у тебя ютуберов осталось? У меня остался вообще один на выбор, кто это может быть, потому что синие глаза э, есть головной убор и ближе к темному тону кожи. Подожди, я, это сказала, может быть я лишь тебе говорил, что у него нет головного убора. А да? Черт. Ну, бери а, с ну, него. тогда у меня много кто остался. Это может быть Шэдоу Присток, это может быть Мистик, ой, это лагерь, Лагер, Шэдоу Присток и, а, ну и Терасир. Получается всего три человека осталось у меня на выборе. Я а, тебе что у тебя нет того человека, который у меня. Хотя. типа ты его, Сказал... видимо, удалил. Смотри через сундук. Или ты просто что-то не сказала. А, это может быть еще Дилерон тогда. Блин, такую подсказку дам. Это может угодно. быть Дилерон. Все Дилерон, окей. Давай, давай. Пристак, это не может быть лагеря, я только что понял, потому что у него светлый тон. Получается, раз, два, три. Всего три осталось. Ну, задавай вопрос тогда. У этого ютубера есть улыбка или нет? Улыбка есть. Есть. Да. Да. да. Хочу тебя, ну, разверчить. Я знаю, кто это И давай. это, по моему мнению Мистер Халд У тебя залгало, можешь повторить? Мистер Халд? Хелд, да, это он а, Ну, так. Его. Ну, получается, дальше задаю я я хочу спросить: у этого человека есть что-то. У него есть вообще рот? А ты, ну, если посмотреть, вот нос видно. И снизу немного голубенькая. То, что да, есть. Нос, и снизу голубенькая. Подожди, нос. И снизу голыбенькая. Немного отличается. Немного. Цвет такой коричневый. То есть рта нету. Ну как бы есть, но как бы и нету. Так. Ну, это точно не демастер, потому что у него есть головной гор. Это не может быть, получается. Это Шеду Присток, У него нет носа. У него там какая-то, не знаю, что это типа шарфа. Это точно не лагерь, это точно не Кейн. Это не... хотя. Нет, это не дилерон, у него и сирот. А тут ре... реально некого не у тебя осталось. Не, ну в подозрениях остается даже не демастер, потому что у него светлый тон. А тут реально никому. Ну, давай, в общем, я сдаюсь, это невозможно. Это был Делерон. Так у него есть рот! Есть, я же тебе сказал нос и снизу ротик. Ты сказал нос и снизу коричневое, то есть темное. Ну я же не знаю, Блин, и, знаю и там да. же, знаешь, так непонятно, то, что у Делерона там такой... Похоже на нос. Зайди по-быстрому в крят, возьми да? У меня уже три единицы голода осталось, я бегать. Даже мы, не могу. Мы включим мирный? Короче, да, давай. Опять этот блокировщик. И да, но кам... все равно... Все... Но ты понимаешь, что мне все равно покушать надо. Вот сейчас. Пока. Все, да у меня шутка. Ну погнали, короче. Так. давай им... Я сейчас покажу им вот эту секретную комнату с да, выбором. Окей, О, Ты вечер. пока иди там. А я вам хочу показать комнату, которую мы нашли в неи серии. Буквально в аккурате перед съемками. Это комната с выбором лунок лавы. Я выбирал правую, она оказалась неверной. И мне вопрос, почему я тут не, не допрыгнул? Ладно. Да, ладно, так, я думаю, да кстати, есть, это реально неожиданно на моем канале. У меня тоже жиза, то что... Ну, не за, у тебя тоже проблема, то что на ютубе сейчас не, ну, не появляются аватарки. Ну, типа пользователи. А, аватарки аватар... то, что пропадают. Да, да. это... У меня, да, тоже своя батарка пропала. Да, большая часть картинок пропадала. Я не знаю, с чем это реально может быть связано. Ну, Сам только ты. если с Ютубом. <смех> может. Ха-ха, обыграл Майнкрафт. Ладно, Майнкрафт обыграл меня. Признаю. Раньше времени... Не прыгаю. Почему-то. Давайте, не может, хочу прыгать, быть, а, если давайте наберем а какое-то количество лайков. Ну, например, как мы не такие уж популярные, давай например, 5 лайков на каждом видео. Лайков, да. Давай, если вы, вы наберете 5 лайков на этом видео, мы записываем еще одну коллабу. На каждом из ви а. видео. Из наших видео в плане на моем и на твоем. Мне кажется, подписчики ленивые, они будут делать но, но как минимум пусть будет на двух последних но... видеороликах так вот, например, я все-таки да пройду до этой ты снимал последнее Изум. видео седьмая часть получается О, нет я опять вправо прыгнул ты я жив я видео жив 7. и я умер просто я долез но я не долез ты же снимал последнее видео ролик. Моя серия ван блока даже магия. Да, по-моему, седьмая. Ну, давайте если на двух видеоролик, то есть, по-моему, наберется 5 лайков, то мы снимаем еще одну клабу. Так, я, кстати, сейчас э, тыщу эти лунки. И я реально нашел проход. В одной из них, но там голова мешается. Можешь по фасту мне выдать оператор? Э, оп Э Администратор, я хочу просто реально посмотреть, там голова мешается. Там, походу, какая-то пасхалочка. Там тупо голова мешает. Я тоже хочу умереть. А я не могу не умереть. Сейчас, подожди, дождики укрошу. На английский язык не могу переключиться. Старею уже. Так. Давайте я помежду. А ты не помнишь, как там типа собака чтобы всем выдать а, всем выдать по моему собака а английская а, так. так давай чо один да старик вот один по идее, я должно всем выдаться Сейчас, если я напишу гаммемоди на начале же собака. Ну, эта глава реально там не вовремя. Получается, после цифры 0... А, окей. Ой, после цифры 1. Да, у нас вот такие дипломатические вопросы решаются прям в серии. Как правильно. мне написали, ГМ1 и ГМ3 запрещен ГМ1 и ГМ3 запрещен... Просто What's создатели city? настолько продуманные. У, у, у него, видимо, стоит командный блок, который я постоянно знаю. переключает. Ну, типа, на повторении да. стоит. Да. я понял. Но тут тогда и к тому месту не пробраться. Если тормозить, ты умираешь. Да тут с поршнями еще удобно. Поршни ты там О, Стой, стой, я придумал. Можно же выдать, например, броню или зелья. А, через гимн. Да. Какой-то атапаш? Так, какой-то сказал? А, да, давай. Тпхай, Тпхай, Тпхай. И поставь допай. там даже спам-пойн. Спа так будет удобнее. Мы так стараемся ради какой-то пасхалки. Нам лайк. Да, потому что мы реально Ры. тут... Ры. тут Ры. ...заморачиваемся Ра. ради этой пасхалки. Так ты просто введи R и нажми... ...таб. ...таб. Там высветится Моника, по идее. Нет, это же старая версия. Ой! Не... Стой, подожди. А, да, смотри, а, что, да реально. Двойник, я забыл. Стой, тихо, не двигаюсь. Так, куда надо, подожди. Нет, кстати, я... Вожу S, и, тв... и нажимаю тап, твой ник высвечивается у меня. Так, вот, да. и тут голова мешается. Вот, не знаю, может, ты успеешь, и ты не поставил спаду. Так, а, а там, там уже нельзя пройти, Надо опять туда то да. Хм. Может, надо ее как-то успеть... спец. прикол, как повлиять, если Ломать, ты даже не потому что там... мы, кстати, в геймоде э, нулеву. Можно за карту внести. Как? Ломаем карту. Шпей. Гениально. О, кстати, там можно будет сейчас ребят проломать. В принципе, то место. Может, кстати, без поискать. А, даже, нельзя же. Без даже... а, мы же можем этот. Как он? Командные а блоки, я знаю. Вот тут можно просто проломать Вот здесь мы реально тупанули Здесь можно просто проломать А, кстати, можно было не как -то... С читерем. Да, из-за того, что Создатели не продумали это, нам придется Ломать Мне кажется, что-то у них там командный блок, мне кажется И мы входим Где? сюда Ну, тогда копаем вот сюда Сейчас лава полетит Мне не лень Нет Лава ниже. А. Вот как думаешь, мы успеем вообще сломать эту голову? А, а можно прямо отсюда. А, -а, -а да. как они рассчитывают, что мы прошли? Они что-то неправильно рассчитали. Не знаю, но я прошел. Созда... И тут просто написано создатели. Создатели карту. блин. И а ради такой мы... пасхалки мы так мучились, сломали карту. Сколько мы времени потратили? Вот ну короче, мы это Создатели, вырежем, э это создатели, э ты... Я не вырежу. Пусть люди знают, насколько создатели <с плохие. Сейчас переоденемся в одного из создателей. Ломаем создателей. Вы создатели... Не Да. Не надо было нас обманывать. С нами лучше не шути. А, ребята, я, наверное, под этой серией оставлю почву. Что свое куда вы можете присылать, если, захот... если сделать свои карты, Это так кому надо будет, И мы кому их интересно пройдем. будет. У меня, кстати, да. Ну, если он будет занят, я один пройду их в одиночку. И, кстати, к сожалению, у меня не выдалась голова, не забралась. Да. Так, я ну, сейчас мы будем попробую угадывать В Будет условно. <см> <см> <см> <см> ну, давай тогда последний раунд на на вы... на угадай моба. Я просто с... сходу выбираю моба, которого тяжелее всего угадать. Mm -hmm. Просто. Mm -hmm. Почему Херебрин это моб? И я понял, как это работает. Все, я понял, как это работает. Надо ломать головы, которые не являются... Вот этими, ружными. Так, ну что, ты готов? Я чиню карту, я ее не могу починить. Не бойся, там просто пролом сделал маленький. Я, сейчас к тебе, я хочу сейчас к тебе прорубиться аж теперь. Вот ты сказал про пролом, я сейчас хочу к тебе прорубиться. Здрасте. А, да? Привет. По идее, вот эти командные блоки, Я... не работают. Они нам... А, смотри, иди сюда. Вот, смотри. Они пишут, сломаешь карту. Иди сюда. Я не смотрю. Иди Я... Я получил топор. Получил... Надо было нажать на золотую кнопку. Просто. Такая... Ребята, мы ступили. Мы ступили, мы не знали. Честно, мы не знали. То мы сломали карту Это... ну давай а там где рестарт написано что ли? Э, нет там где написано нажми если сломал нужные головы а, мне тоже кнопка появилась почему-то я нажал э не понял кто там ко мне идет? Читер. А я к вам в гости, на чак. Эй, иди, иди, иди, иди, лучше. Слышь, ты уж лучше не быкуй. <свят> У нас тут заруба массовая. Минус ты, юху. Так, понятно. Тут волк, пойду ломать лишь. Понятно, он двоечник. Лишь не головы. Мы все поняли. Может, <свят> вот что называется, ребят, читерство в таких играх. В последний момент самый нормально Думал, нормально поиграем Да мы один раунд уже сыграли Оказывается, ты с нами читер еще Я не читер, я игрок Ты, которая пытаешься узнать мою голову Я ломаю все лишние головы Я думаю, это все сработает, когда лишние головы будут срублены Не трогать эту комнату, сломаешь карту что, значит, не трогать тот стенд иначе ты сломаешь игру. Здрасте. Так, я сейчас просто ради принципа реально проломаю это все, все лишние головы. Да блин, нажми просто. А ты за мной кноп... просто не успеешь. Нет. Кноп... Чего кнопку? Все. А, ты еще и карту сломал. Ты еще и карту сломал. Да. До конца. Окей, давай. Ну, окей, давай встанем, Ну, я давайте думаю... тогда на этом, ребят, закончим. Ничем. Да, ну, что я хочу стараюсь. сказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь ставьте на вас. канал. И вам слово. Uh, давайте, если мы наберем на последних двух видео хотя бы там 5 лайков, ну, на два видео. Например, у него там седьмая часть одного блока. У меня, кажется, это обр... Огло... О... ограбление миллионера. Давайте, если он у нас наберется 5 лайков над каждым этим видео, мы снимаем мы снимаем вторую часть друг с другом. Только уже не в эту карту, а в карту, которая... Только уже, пожалуй, по другой карте. Угу. Эта карта по уже другой исполнена. карте лучше. Да, ну, я... Пишите в комментарии, как вам понравилась Наша Помогу. коллаба ну, Мы будем рады С вами был Rainbow Бром С вами был Васька Гром Всем, всем удачи и всем пока Хай-хай